Танкисты. Есть у танка пушка, есть и пулемет, кто полиет драку, тем не повезет пулемет трата, пушка трех бомбах. На врагов России мы нагоним страх. Всех, кто мама обидит, танком победим, потому что кашу манную дедим, И врагу мы в драке спуску не дадим.